Сейчас сушилку достала, а теперь страшная стоит. Всем привет! У нас, короче, бурные выходные. Вот завтра у Максима день рождения. Мы его сейчас отвозим бабушке. У нас, короче, куча, много дел. Нам надо сейчас за ближайший час примерно все успеть. Нам мы сейчас отвозим Максима. И поняли то, что у него кроссовки-то такие тепловатенькие. У жарко, а старые, а старые где-то там. И поэтому мы не смогли их сейчас найти за 10 минут. И мы сейчас едем Подписчики покупать за, новые кроссовки. За ваши деньги я купила такого ходеваги на лепучках. И... Всё? Спасибо вам. Все погнали. Вот так, да? Ждет туса. Сегодня ну бубурная, даже не знаю, как сказать. Вроде закончили работу спокойно. Вроде Максим спокойно забрали. И потом резко бах! Быстро, быстро, быстро, быстро. И все, уже ничего не успеваем везде план. Нам еще поводу машины в магазин заедем. А он закроется сейчас. Да, надо маслицу прикупить. Или как она там? Тормозной жидкости. Во. И еще какой-то жидкости. Какой-то жидкость. Ну, короче, жидкости, за жидкостями. Ей вот. закластовка. А потом будет самое интересное. Поэтому желательно смотреть до конца. потому что В да. конце будет. Покажи там чуть-чуть. То он будет заходим в темную уху, и тут стоит вот эту. Мы вчера распакование посмотрели. Вот. Реакция в конце. Какая? Чья? Моя. А, его-то просто будет вообще не сегодня. Так я про это и говорю. все мы собрались и гони Давайте. Дело много, время, Сэм. Надеюсь... Возьмите тогда одевать. Я возьму. Погнали. Предварительно. Уже Я планирую, быстрить. что мы закончим часа в два, в два-три Я думаю, что в часа три. Супер. <связано> мы в пути. Мы купили кроссовки, купили жидкость для Бибики. И едем по Бабушки дают. <связано> да, все. Короче, мы просто очень быстро, поэтому не снимали. Время очень много. магазин закрываются быстро купили Максиму простецкие кроссовки, потому что он за пару месяцев убивает в ноль, вот. и чтобы просто нам сейчас вот тут майский отпуск, завтра, чтобы он их добил, там до лета нам хоть какую хватит. И вообще прекрасно. Сколько? 450 рублей? 430 рублей. Ой, господи, Пром... где такие цены, блин, в 23 году году? Вот, все, сейчас сдаем Максюху, заливаем жижи в машину и начинаем адекватно, спокойно снимать, не торопясь. Да. Прям это... Эй, выходные! Максим подпевает, что у нас сидит, понимаешь, да, воспитание ребенка, какие у нас песни, он знает почти в 6 лет Ладно, едем Посидели, поели, попили, на улице потемнело И вдруг в секунду, когда мы сидим и болтаем, меня осеняет, что мы забыли забрать кронштейн Сазона мы срочно быстро за минуту выбежали. Потому что через 40 минут закрывается пункт выдачи. И сейчас срочно быстро едем забирать кронштейн для телевизора Максюхинова. Все, выдвигаемся, едем и потом заезжаем за энергитусами. Короче, у нас сегодня какой-то очень непонятный день, блин. Мы должны были забрать кронштейн, у нас в озоне висел пунктик, что типа ожидает. В пункте выдачи мы приходим, обновляем приложение, и у нас там написано, что она в доставке. В итоге кронштейн забрать мы не смогли, поэтому телевизор нам придется поставить на стеллаж, а вешать уже придется туда, когда придет кронштейн. Это очень печально, ну ладно. Мы уже почти подъехали, заехали сейчас за энергетиками, потому что время уже почти 9, а мы даже не начинали. Мы дома. К сожалению, блин, мне прям так жалко, потому что кронштейн не пришел. Ну, oh, прям обида. Yeah, yeah. Не могу. Yeah. Телевизор yeah. достали. он, короче, чуть-чуть побольше, чем наш. Мы его запустили вчера, посмотрели, настроили плюс-минус. Надо было просто проверить, потому что он из доставки. То есть мы его не в магазине брали, а заказывали, где на озоне. Uh -huh. Поэтому надо было убедиться, что он качественный, что он работает вообще. Так, у нас сейчас огромная, огромная проблема. Какая проблема у нас? После ну, этого. Это... У нас, по-моему, нет проблем. Нужно это все сделать. Так. Нам еще нужно будет стол сегодня собрать. С тобой. Зачем? Чтобы завтра, чтобы Максим, когда уже приехал, стол был. Мы можем с кухни тут принести. <соц Nickel> да, <соц> а что нам? Прям надо нет, по ногу допустим. Так, из самого сложного и интересного нам нужно Максюхе украсить комнату. Uh -huh. да? Такой вот пришел, спасибо. Да. Обычно так и делают просто всегда. Поэтому вот это все сейчас нам нужно будет как-то превратить во что-то красивое. Купили макачок, кстати, вот. Да. Шариков очень много штук, сто. Ну да. не сто, ладно, штук 70, наверное. Я предлагаю в первую очередь все надуть. Да. А потом уже пытаться из этого что-то делать. Потому что дуть... Ой-ой. Ладно, открыть... хоть в этом году не, не ртом. Как... А все равно кто один будет дуть ртом. Предлагаю включить телевизор. Наш сериал, который мы сейчас смотрим старых советских времен, называется Меч. Берите на заметку. Классный, прикольный сериал. Открыть энергетики, потому что время уже 9. И сидеть дуть шарики. Здесь, по-моему, 50. И сколько это здесь? Плюс... Вот... И это шарики, вот это шарики, вот это шарики, и вот это Короче, развлекаемся, а ты знал, то, что когда обратно высасываешь, он все равно дует, и, и вот так вот он дует, попробуй, и туда, и сюда дует, и в обратную сторону дует, прикинь? Это мы что, Филиппер с твой качок купили? Может они все такие? Короче, мы сейчас надуем и покажем, что у нас из этого получилось, Чуть тихо напугает. Ну так, что я могу сказать, шарики дуть будет Леша, Саша будет дуть ртом, потому что я не понимаю, как их дуть. Дай попробую теперь я. Слушайте. кстати, они реально под металлик будут цветом, оказывается. Да. Дай попробуй. Давай. Берем. Мне не получается захватить. Потому что надо сдеть его. да -а -а. А тогда зачем я так... Специально. А, ну тогда понятно, и что у меня не получалось. Только мне кажется, качок за 100 рублей не выживет в таком количестве шариков, если его так мучить. Видишь, как? Такой-то маленький. Главное, чтобы их тихо не лопну, налопал. Нет. Можно уйдеть. Не надо. Ну, Снова лопнет какой-нибудь. Хватит? Да, наверное, да как ты его а его прямо сейчас тут завязывать там получится а чем мы его завязывали ну узелок мы всегда завязывали просто да просто на палец снимали и завязывали узелок прям снимать его будет поэтому мы сейчас поэтому... принородимся да Ну-ка, расскажи, папа. Я задолбался. Я собрала... Ой, а чё и как? Тут Нет, это шарик. Ничего себе. Тут Я тут собрала две стойки. Они будут стоять с двух сторон от телевизора. Потом покажу. То есть здесь будут тут шарики на этом ярусе, на этом ярусе и на этом. И они так все красиво рассордится, доточится, и получится красота. Две штучки собрала. Леша у нас уже надул огромную кучу шаров Еще столько уже, даже, даже больше вон, Еще валяются А я надула все гофрированные шарики На этом у меня очень сильно закружилась голова Но я надула А вот что еще осталось Пока что два бракованных Один лопнул, один с дыркой Иди. Дуем Надо было два качка купить Не подумали головы да. Но мы дуем уже 45 минут о, Спина. А -а -а. Вот эти очень красивые. Прикольные. Сейчас ты вот этот дадуешь. Надуй вот этот красивый, пожалуйста. прикольно. Сейчас а покажем. Давай твои ставки. Сколько здесь шариков осталось? Штук 40-50. 40. Моя богатая. А, ты меня заговорила, чуть не лопал шарик. Ой, какой то большой надо. Больше 50 еще. 52 шарика еще. Не-не-не-не, ты хотел красивый надуть, надо же показать. 52. Еще. И уже надули штук 30, наверное. Но у нас в планах сделать красивую штуку и повесить их на потолок, да, сделать Ига. еще? Да? Ига. Будет, мне кажется, еще классно. Только надо будет проветрить комнату, чтобы там О -о -о. не воняло резинкой. Единственное, что они плохо надеваются на этот. Смотришь? Да. Видно? Да. А прикинь, лопнут. Не да. надо. Они красивые, их мало. Хорош. Но ну, можно чуть-чуть еще. А вот на этот красивый сейчас налипли Леша придумал там методу Взял чайную ложку Чайной ложкой подковыливает И завизюльковает Да Еще 50 штук Кошмар. Сейчас начну тоже, дуть ртом Тихонышок Что такое? Как же тут даже полежать нельзя Уши назад сразу Такое. трое дурак мое? Че, шевелится там что-то все? Ты так смешно это делаешь Уже типа на опыте прям Пока Леша тут дул-дул Я собрала одну стойку только ты ее неправильно развернул немножко, да? Ну, пальцы, а я, с одной стороны, красившее получилось. Вот такие вот две стоечки у нас сейчас будут еще. Одну еще сделаю. Я в аватара превращаюсь в А шариков все не уменьшается. Мне нравится, я не думала, что будет такая крутая штука. Так что если кому-то надо.. Блин, надо. Как облик? Все. <свис> Если кому-то надо, значит надо. Если кому-то нравятся такие штуки, думали над покупками, выглядит круто, классно, нам очень понравилось. Да, Лёша? Да. Говорю как робот уже. Если вам нравится, то покупайте. <свис> <свис> <свис> Я так хочу завтра. Вообще просто. Все в Да. Надо отдохнуть. Последний шарик, прям 5-10 минут отдохнуть. Минут. Давай. Смотри, как классно. Вот такие две стойки. Гора <с шариков, еще гора не надутых. Просто пипец. Я сейчас начну делать ленточки, завивать их ножничками, те, которые мы сделаем в потолку. Нам надо срочно энергетики, я посижу, маленький ноги разогну, потому что что-то как-то они предофигели. Принесешь ножнички. Ага. Кухоньки, которые большие, чтобы не порезать. Ага. Сколько шариков мы будем делать на потолок? 854. Ну, ты... Сколько надоешь? Давай. Не, ну надо же, чтобы и на эту ленточку хватило. Фудор... Я за ножницами. Николай. Ты сломал? У нас сломалась ножка у камеры. А... Просто жила обломилась. Ты расстроился? Посмотри-ка на меня. Ну, закажем новую. Что ты расстроился? На завтра нам есть. Мы возьмем нашу треногу, которая раздвижная. Да? От, отлупим от нее колечки снизу, чтобы она не была такая длинная. Короче, я сейчас буду делать ленточки. Вот эти для сереньких шариков, вот эти для синеньких шариков. Завивать их ножницами, и потом мы их прикрепим там, ну, короче, к потолку. А папа додыхает. Да? Устал? А? За дорогу Ты какой-то уже невеселый. У меня пальцы сейчас отсохнут Короче, я сделала все вот эти шарики, сделали на них веревочки, чтобы они у нас красиво висели под крышей нашей потолочной. Леша у нас все дует шарики. Это все, что еще осталось. А я сейчас займусь подклеиванием хвостиков А какие хвостики я имею в виду? На каждой такой вот гофрированные штучке Тут, кстати, я вот сижу Есть такой вот хвостик, через который оно все надувается Выглядит он мне красиво на двухсторонний скотч его можно приклеить с обратной стороны. Мы так делали в том году, и получается намного симпатичнее, потому что их не видно. И они есть абсолютно на каждом шарике. Поэтому сейчас я сяду этим заниматься. И надеюсь, за это время все-таки папа у нас дадует шарики. Вряд ли. Леша не имется. Он не хочет доделывать шарики, он хочет заняться телевизором. И раз... Вай, какая красота! Отвертки надо. Поздравляю. Гигантский. Мы, кстати, не думали, что он будет больше, чем наш. Мы считали криво-косо как-то. Да, а по факту оказался больше, На 5 сантиметров он больше. Надеюсь, что Тихон сейчас так не прыгнет. Саша посмотрел, зачем тебя положили в пакетики Один прозрачный, а другой в Unpacking очень понравился путик от этого телевизора Как раз для Максима Супер! Сейчас Ай, Супер малюсенький Но прикольный Могли бы язычки какие-нибудь оставлять О, а Селионок уже нету. Хочется вдыхать и спать. Что ты уселся? Размеры. Как-то мы не подрасчитали четко с тобой. Ты хочешь что-то. Смотри, что как сделал? Да, филдеперстовый этот. На изгиб. Что? Не знаю, как она правильно называется. Вилка. Он, Максим у нас собирает камни с улиц. Это его друзья, он говорит. Поэтому они у нас здесь везде лежат. Я их периодически выкидываю, когда он забывает, а он потом новые подбирает. У всех разные хобби. А так будем ждать, естественно, кронштейна чтобы он вот у нас уехал на стену. Послезавтра. Поэтому, когда мы зимой думали о покупке вот этого стеллажа, Леша предлагал купить один, а я говорю, будет И не так очень красиво. А Конечно. Вот. Короче, я говорила про то, что над одной полочкой было бы некрасиво, поэтому вот это вот Да, купить. Блин, вообще нормально. Мне бы такое кто сделал. Смотри, пультик. Кнопочки. Малю! Пусинкая, прям вот маленькая. Все а Зачем ты так заскулил? Я ж прям офигел. Видала? Да. Надо видать. Оп. И Wi-Fi на здрасте. И BluePoop. И 4K здесь. И Android TV, Smart TV, HDR. Еще сейчас PlayStation. Все сейчас подрубим. Не сейчас. Красота. Явно не сейчас. Уже сил нету. Вообще, пушка-бомба. Мне нравится. Главное что мне нравится. Ну? Что ж, как долго-то включается? Ну, качество, блин, вообще шикарное. Для тех денег, сколько стоит. Да, вообще... шикарное просто. Пикселей вообще не видно. Это 4К. Типа, ФО. Ну мы это снимаем сейчас не в 4К, наверное. Мы сейчас снимаем в 4К. Ну короче, мы оценили. Очень круто. Приможи. Приможи. Ой, как слизь видно, офигеть. Да. Ну круто, блин. Прикольно. Вот так вот. Мне кажется, вот у Максима будет реакция, да? Типа. Чего? Не думаю. Просто скажешь спасибо и все, как обычно. Она все так реагирует. Нет, на камеру передаст. Прям, вот, прям вот змея вот. Круто. Пойдем дальше дуть шарики, то усталость уже берет свое. Да. Это какой-то кошмар. Папа закончил. Да. Мне нравится, красиво. Шаров очень много получилось. Это уже мы туда считаем 6, 7 штук, 14 шаров уже унесли туда. Теперь большой вопрос, как мы это все будем крепить? Как мы, что, куда их будем девать? А у нас еще какой-то из набора, там этот, стенка или как там, дождик да. называется. Да. Где? Там. Да. Где-то. Давай, иди, мой лапки, и сейчас будем думать, как нам прикрепить этот дождик, и потом уже от дождика будем отталкиваться, как бы что прикрепить. А. Сашка уже усвистала. Еще да, такое моя. Расчехлила. Там какая-то белая ленточка. Что Это на то, что приклеивать можно. Но вопрос, рискнем ли мы на, именно на нее приклеить на волю. Это Поэтому большой вопрос. А от ленточка оторвается и клеится? Да, да, да. Суть вообще, ну, все, большинство, кто в отзывах клеит, именно Ну, значит, она действительно хоть дирается. Ну, <смех> ну, ну, она прилично липкая. Давай. Ну, допустим, мы приклеили. Потерли, она повисела у нас неделю, да? То есть мы там ее 25 раз пригладили. Правильно? Теперь угу. пробуем. Рискнем. Сбор! О! Желательно ровно. Насколько это возможно. Вот так вот. Ну, наверное. Но главное, чтобы вверх потом, грушарики шарики будут, чтобы они не, пере... ну, не касались гирлянды, потому что есть шарик. Шанс... Вот так вот. Да, да, можно даже чуть повыше на А какая разница ляпы? Снизу все равно она бесконечная, блин. А ты прям ладошка проглай. Ну, сейчас, подожди. Ну что ж, будем надеяться, что все будет хорошо. Блин, так классно. Потом напишут в комментариях колхоз. Ты, надеюсь, не металлакс Нет. Mm. Отлично. Скажешь, да. Да ладно, никогда такого не будет. У нас самые лучшие подписчики. Ух ты! Ух ты! А знаешь что? Принеси свой фонарик. Классно. Принеси свой фонарик и выключи этот свет. А посвети на них. Как нет-то, если да. Смотри на потолок. Ух ты! Я говорю, будет переливаться. С, с, это с, вообще с, перебор. С, так, что? Нам нужно как-то обыграть вверх. Давайте сделаем как-нибудь красиво. У меня прям второе дыхание. <с а в... с выс... не, не с высоты птичьего полета показываю. А? Ага. а циферку куда будем? Циферку хочу приделать. Очень сильно хочу куда Мы можем ее вот здесь в углу и там на двухсторонний стороне скотчика это приклеить приклеить. Зачем? А она будет прямо вот здесь огромные цифры висеть. Она очень большая. Что-то там где в углу. С одного угла все как-то неинтересно. А здесь как раз вообще и шторы никогда не закрываем, и потолок здесь не испортим, потому что приклеим прямо пластмассу. И надо тогда как-то выровнять, чтобы просто... Во! Вроде нормально. Он вообще в шоке, что происходит. Вот, так намного лучше. Отползи. Вот, на, смотри. Сейчас только ленточку Леночку сильнее завью. Сильнее завью и сделаю похороче. О, о, все, полезло. От, отваливаться. Кто отваливается? Зачем отваливается? Дождь. Держи. Дождь? Ну-ка, давай его клей. Сильнее гладь. Расскажи, что ты делаешь. Как-то раз, зачем ты ее загнул, что-то доставал. Угу. А теперь надо, чтобы она была выпрямлена. Значит, что? Выпрямляем. Она, блин, синяя. Почему я их ту не взял? Ну, пока мне прям нравится. Хорошо. И цифра. Вроде даже выглядит, ну, нормально. Не криво, не косо, хорошо висит. А здесь кошмар. Как вот это все уместить теперь в ту комнату? Большой вопрос. Сейчас, беру, она распустится. И она что, там еще дальше продаже. Мы сейчас хотим пойти ее приложить по длине и посмотреть. Еще надо. Хват... Пойдем посмотрим. Нам же по бокам место нужно для гофрированных шариков. Тихон поесть просит теперь. Во, какая получилась. Байда огромная. папа. Проползать. это да, короче, Надь, идите. Еще мы специально все подбирали, чтобы она была, ну, одинаковых цветов. То есть было бы, наверное, странно, если бы стойки с шариками были голубые, а шарики были бы здесь, допустим, зеленые. Сейчас. А цифра красная. Поэтому мы все подбирали, пытались чтобы оно все гармонировало. Если я что-то говорю и уже запинаюсь и путаю слова, пытаюсь какие-то синонимы подобрать, просто уже ночь и я все, я сплю. У меня так не отклеивается, хорошо. О, Все, мне отвалилось, а у тебя? Отвалилось? на а, я аккуратно сделала. Нам надо придумать, как это сделать, как это закрыть. Мы все сняли. Леша придумал новую методу. По-другому закрепляем, по-другому привязываем. И все-таки у нас получается привязать эту штуку. Короче, такие наклейки. Они какие-то силиконовые. Я надеюсь... Очень сильно. В это верю. Что все будет хорошо. Но они вроде легко снимаются. Они как. Ну, прям пальцем соскабливаются. Она хорошо прям снимается. Да вы давай вот там. Там пусто пока. У нас заметь. Ой, заметь, говорю, запомни, 16 шариков. Ты там только со всей дури тушни, да? да? Очень ага. Ну насколько, извините. Да? Ну да. Ну ты только не, не додумайся вниз прям взять и потянуть. я вижу, как потолок тянется. Не тяни! Не тяни. Там тянется? Там тянется потолок. Папа. Ой, я хочу на это посмотреть. Вот за это это единственное, что я не люблю, дни рождения. не тени прям только со всей дури. Попробуй просто вбок ее подвинуть пальцем саму, то ли она останется на потолке. Но она всосалась. Не будем это делать. Но она прям всосалась обратно. Да. Ты видел? Да. Я очень сильно напугалась. И что делать? Блеха, Муха, как это было страшно. Она же... его нагревает, а он разрабливается. Но это было страшно, мы Но так я... не будем делать. Не. Ну что ж, у нас прям прогресс. Сашка там что-то разогналась. Я нашла, на что можно ляпать без последствий. Да. Скажи, Наш... как это? Нашли вот такие вот уголки, которые можно заляпать. Ну, пускай висят. Отойди издалека. При входе. Я осторожно. Бам. Ша... И целый Шарики. И по, по итогу сейчас везде шариков понавешиваем по всей квартире. Что ж, что у нас получилось в Максиминой комнате? Заходим. Здесь такая тусая сразу сходу. Цифра висит. Везде, везде абсолютно. Везде шары. <связано> <Нечайно>. <связано> На стене у нас такая красота получилась. Здесь надпись happy birthday здесь подставка под шарики здесь подставка под шарики и подарок по центру короче заценивайте как все получилось особенно это. с подсветочкой по-моему вроде как даже и неплохо даже и хорошо шаров сейчас накидаем ну короче мы их распределим по комнате а так вот вот такая красота. Во время 2 часа ночи. <смех> Пора в люлю. Вот, мы сейчас там чуть-чуть поделаем. Сашка отпиливает, отрезает. То, что уже накрутило. Да, Александра Владимировна? А? <смех> ну что, время 15 минут третьего. Я О, почти родила. Такое, вот такой вот у нас подготовительный денек сегодня был. В следующем видео обязательно покажем Максимину реакцию. Погоди, тебя как-то засвечивает некрасиво. дальше, смотрим дальше. Дальше будет интереснее. Все задолбались просто да. мы собрали стол еще. Не знаю, будем ли, вряд ли мы его будем раскладывать. То есть он можно в два раза больше. Поэтому, Катерюшка, Эти, эти. Завтра забежим за едой. В зависимости от того, насколько мы останемся голодными после кафе и зоопарка. За тортиком? Естественно. У нас есть поспать примерно 5 часиков. Сейчас поэтому... вздремнем и поедем. В зоопарк, да. Поэтому, простите, пожалуйста, если мы сегодня были очень грустные, недовольные и уставшие, потому что мы отпахали как бы 8 часов. Приехали и пахали дома 5 часов. Вот. Хочу напоследок еще раз показать. Мне понравилось. При свете дня. При свете получилось очень... Голубое. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь конечно. на канал, ставьте колокольчик, подписывайтесь на нашу телегу. Так что телеграм вот теперь. А мы спать. Встретимся. Не знаю, когда будет у вас это видео, а мы через пять часов.